Где-то год назад я уже был в Зарайске, и это было первое видео с слайд-шоу, вот такого вот формата, где я листаю фоточки и комментирую их. В этом году ко мне приехала в гости моя двоюродная сестра Саша, и мы снова посетили Зарайск. Привет. Вот. Я думаю, ничего плохого в этом нет, потому что в прошлый раз я делал фотографии на телефон, мой фотоаппарат тогда был в ремонте, а сейчас мы посмотрим это все на свежую голову. Вот, и... Первая фотка — это, как обычно, понтонный мост. Мы поехали на автобусе, и для того, чтобы доехать до Зарайска, нужно миновать этот понтонный мост. Автобус высаживает всех пассажиров перед тем, как отправиться на другую сторону в соответствии с правилами. И мы потихонечку вот так вот пешочком идем на ту сторону. Вот. Такая вот красивая фотка получилась. Место для посадки пассажиров. И вот здесь вот мы в этот автобус и пошли. Вот эту фотку меня попросила сделать Саша. Тут очень красивый пейзаж и небо, и мне это очень сильно понравилось. Да, фотка действительно красивая. Я... Единственное, что я не знал, как я ее буду обрабатывать, потому что там был небольшой засвет, но получилось вполне сносно. Мне очень нравится вот это ведро, которое стоит на бетонной штуке. Да, кстати, очень интересная композиция. Идем дальше. Точнее, едем дальше. Ну, а здесь, конечно, нельзя не отметить вот этого вот товарища. По-моему, его грация поражает всех. Это голубь. Так... Это мы уже в Захайске, получается, на автостанции. Автовокзале. Очень симпатичный такой автовокзал. Четвертый перрон. Сейчас подойдем поближе. О, а вот это у нас, конечно же, Саша делает фоточку. Делаю. Изящно. Не знаю, мне очень понравилось... Вот эта вот инсталляция. Вот тот самый четвертый перрон. Отсюда, кстати, можно, оказывается, до Рязань доехать. Я только сейчас это заметил. Так бы уже давно ездил в Рязань через Сарайск. Шестой перрон, город. Видимо, здесь останавливаются городские автобусы. Собака. Балдеет, отдыхает. Эта собака, видимо, живет на вокзале, потому что... А, ну, она целый день там тусовалась, когда мы утром приехали и когда мы уезжали. А, я, кстати, не заметил. Да ну, я заметил. Да, я вижу. Да, действительно, собака там тусовалась весь день, получается. Вокзальная собака. Да, вокзальная собака. Вот улочка, облагороженная улочка. Зарайск очень сильно облагородили. Это замечательно, это прекрасно, это очень красиво. И... Вот эти вот Леса на фоне, это просто что-то с чем-то Это надо, конечно, своими глазами видеть Табличечки у них здесь в центре Тоже все стилизованные Что очень радует глаз Здесь видно Фонарь Это, конечно, ни о чем Крайне странный фонарь Ну, то есть Функцию свою, конечно, заявленную выполняет Но сделано это очень колхозно Ну Просто столб и фонарь. Ну ладно. Смотри, вот эти два фонаря веселые. Да, кстати, кстати, да. И такая табличка Росгострак Совсем не страшная, кстати, <свят> потому что она спряталась там где-то. И вот тут еще обновленные вот эти вот таблички тоже очень красивые. Почему-то очень колобну напомнил этот кадр. Вроде даже в каком-то из выпусков почти такой же кадр был. Ну а здесь, здесь как бы все понятно. Здесь просто красиво получилась такая вот такой красивый кадр. Ну тоже симпатично и домик такой. Интересная ситуация. Зарайск город довольно красивый, но очень пустой. Я, конечно, понимаю, что мы приехали в будний день и, ну, днем. Но все равно на улицах вообще никого нет, кроме детей и полицейских. Это действительно очень похоже на какие-то рассказы Крапивина. Э -э -э Голубят не на желтой поляне, например. Если я не ошибаюсь, так называлось, там тоже <laughs> что-то похожее было. А -а да, действительно, в Зарайске очень пусто. По крайней мере. Когда мы приехали, там реально, кроме детей и полицейских, никого не было. На главной улице уж точно. Что интересно, никаких бабулек, дедулек и прочих стражилов тоже не видно. Наверное, они сидели по домам и смотрели на нас, наблюдали за приезжими. Страшно, Кри крипово. Вот, кстати, вот наполняет город Автобус такой вот небольшой, городского типа, как и в озерах. Ну, в принципе, понятно, там и народов не очень много. Здесь видно то, что там он полупустой. А, и самое главное, конечно, чуть, -чуть позже покажу, это вот у этих вот знаков, они очень маленькие. Они такие маленькие-маленькие. Вот тоже хороший кадр, очень красивые облака. они. Ну, это просто, просто красиво. Несмотря на то, что они такие миниатюрные, мне кажется, это гораздо лучше, чем те гигантские просто знаки. Знаки, похожие на конфетки. Да, леденец какой-то. А, да, кстати, очень симпатично. Вот. Для сравнения. Так... Это у, нас, это у нас тоже очень интересная инсталляция. Тут видно таблички из разных времен. Тут вот самая новая табличка. Потом советских времен и 90-х. Очень интересно. Более крупным планом. И вот еще немножко. Здесь, кстати, очень хорошо видно вот эту вот пустоту. Реально пусто. Ничего нет. Еще одна табличечка, какой-то значок там. Я не знаю, что он значит. Я, кстати, только сейчас понял то, что я забыл сюда фотки с телефона добавить в эту коллекцию фоток, где я там для сравнения стоял, ну, рядом с этим вот товарищем. Но это не страшно, потому что и так видно, что он очень маленький. Ладно, проехали. Дальше. У нас идет подъезд. Тоже такой симпатичный, хоть и довольно древний. Красиво же. Да, еще я заметила, что в Сарайске довольно много всяких заброшенных домов или, например, разрушенных как будто бы их только что разбомбили, и всем на это наплевать. Они просто стоят такие, там деревяшки наружу. Они все разваливаются, они просто стоят и стоят. И всем все ровно. По-моему, это участь любых домов в российской глубинке. Время не щадит никого. Раз, лох, два, лох. Идем дальше. Так, я не знаю, чем мне понравился этот кадр, но что-то в этом есть. А вот Саша. Саша, зачем ты это фоткал? Мне понравился ободранный знак. Я его сфотографировала. Он вызвал у меня какой-то поток безумного восхищения. Да, что-то в этом действительно есть. Я даже не знаю, что, но выглядит это как какая-то арт-инсталляция. Причем созданная совершенно ненамеренно. Ну, это, наверное, и создает... то есть, Наверное, поэтому и зацепило, потому что это создано естественным путем. А это Саша. Это классный кадр. Идем дальше. Мне очень понравился здесь узор. Согласись, выглядит очень красиво. Да. А еще там видно детей. Да. Основные жители этого города, видимо. И знак маленький. Вот еще очень красивая фотка. И там видно водонапорную башню. Отдельно мы ее не фоткали. Вот еще красиво. А тут, кстати, только сейчас заметил. Это же тоже какая-то табличка получается. Получается, что так? Какая-то суперстарая. Я даже не заметила сначала. Да, тоже. Тут... Ой, еще одна. И да, еще там 26 написано, еще какой-то узорчик. 28. Ну, в окне очень красивое отражение, прям сказка какая-то. А вот это я даже не знаю, что. Какой-то силуэт. Это очень забавная штука. Тут, короче, на доме несколько номеров этого дома. это так забавно. Тут, типа, вот один такой маленький номер, и он такой 24. И следующий 24. Да, это действительно очень забавно. Особенно контрастирует шрифт. Здесь такой гладенький-гладенький. Тут такой рубленый. И 27. Я сказала 24, значит 24. Да. Вот я не показывал еще в этом выпуске. Вот фарховые изоляторы. И ужасно, вот что это вообще такое, господи. Страшно на это смотреть. А вот та самая фотка. Да. Рассказывать? Да Ладно. Ну короче, там ведь я уже показывал фотки с дорогой, и там почти каждые 10 метров пешеходный переход. Ну вот, я перехожу дорогу в неположенном месте, да, и тут э, я перешел и сразу оставил, она такая стоит, а там полицейские, Миша, что ты делаешь? Ну, полицейским по барбану вообще. Я хотела тоже перебежать дорогу, но я девочка очень пугливая, и меня крайне, ну, зашуганная Москвой, и меня крайне напугали эти полицейские, и я решила не перебегать дорогу. А Миша в это время фотал меня, мне было очень страшно. Саша, прости, зато получилась очень классная фотка. Вот как раз о чем мы и говорили: полицейские, дети и ребенок, который идет с полицейскими. А, да, кстати, такое чувство, будто он их босс, так идет. Они о чем-то очень серьезно и долго беседовали, это было забавно. Да, но видимо им скучно было. А потом этот мальчик повернулся и полицейским на нас показывал. А я этого не помню, кстати. Ну, ты не видел, а я видела и тебе сказала, а ты забыл, как всегда. <с> да, как обычно. Так, это тот же дом, хоть мы уже его показывали, 27, табличку эту помню. Да. Два... 15 шурс. Что же это значит? 15 шурс. <с> Почему не 14 шурс? 15 шур. <с> да, 15 шур. <с> вот, вот, здесь видно, как пусто. Вот Какой-то мужчина идет. Машины стоят, а людей нет. Пусто, пусто. Вот еще более пустая композиция. Здесь очень хорошо, наверное, приезжать, чтобы о чем-то подумать в таком сакральном, о смысле жизни, например. Я я хотела сказать, что тут, наверное, прикольно снимать какие-нибудь фильмы или сериалы про русскую глубинку, но тут даже массовки нет. Но массовку всегда можно привести. Справедливо. Это вообще не проблема. А вот, да. Можно было бы в этом городе снять какой-нибудь сериал типа Топий. Возможно, да, кстати. Вот те самые фарфоровые изоляторы и оголённые провода собственно причина по которым сейчас фарфоровых изоляторов все меньше и меньше становится потому что это банально небезопасно но они мне всегда очень нравились вот еще классный кадр. уже поздняя осень а здесь все еще зелено тоже красиво почему-то Константинова вспомнилось и вот еще фахфаховых изоляторов так я их люблю а вот еще классная фотка. 50 Мне так нравятся эти человечки. На светофорах он, когда красный такой стоит, руки в боке, злобные. Юй, не иди, нельзя идти. Юй, да. Стык какой здесь умятый. Даже окно, видишь, стекло на такое помятое. А вот это, это просто заслуживает отдельного внимания, это, получается, это же, господи, это реально синяя -си -си изолента, что ли? Ну, вообще, в маленьких городах так делают, в Кемерово тоже есть улицы, на которых изолентой написаны улицы. <laughs> ну, тут просто видно изломы на буквах, поэтому, скорее всего, это действительно изолента. Ну, выглядит, конечно, очень интересно. О, а вот это, это у нас вообще суперский узор Я, честно говоря, не знаю, так ли это было задумано или нет Но... Слушай, я только сейчас заметил, это же... Да, это уже... Это следы типа от бассейна. Да, да, да, да, супер выглядит Очень классная инсталляция Сдалека а этих штук вообще не видно Я думала, это просто палки какие-то Да, то же самое Ладно, идем дальше о, ну это я не выговорю. Оренбургский пуховый подарок. Я не знаю, что это, честно. Это, видимо, какой-то магазин, и там было очень много наклеек с названием этого магазина, но это было так смешно и так странно, что мы решили это сфотографировать. Да, кстати. Это действительно было очень странно. Развалено. Кстати, здесь видно то, что у фонарей нет стекол. А вот это очень классная композиция. И фонарь с стеклом, один единственный нормальный. Ну, кстати, кстати дакс, кстати, да. хватило всего на один фонарь. <смех> как обычно. Вот здесь получше видно, здесь просто светодиоды сверху и нет стекла. Ночью наверное, я не, я не знаю, как ночью это выглядит, но выглядит это странно. Слово дается Саше. Здесь очень красивые мусорки и лавочки. Но они а, лавочки такие безумно миниатюрные, как и все в этом городе. Все маленькое. Это очень забавно. Это такой типа город для маленьких людей. Для лилипутов? Ну да, или для хоббитов. Да, в с хоббитами мне как-то больше нравится. О. Мы, короче, нашли. Я бы даже не назвала это ТЦ. Какое-то просто здание очень странного, противного розового цвета, в котором понапихано все на свете. Мы увидели табличку «Читай города» и решили зайти в «Читай город». Но это выглядит как больница. И пахнет там как в больнице. Возможно, когда-то это была больница, но вместо больницы сделали вот это. Кстати, да, очень похоже на больницу и пахло там действительно как в самой настоящей больнице. Наверное... Решающую роль сыграл цвет. А это я фотографирую, как я фотографирую. А я книжечки смотрю. А здесь видно, как ты смотришь книжечки. Ой, господи. Наполнение, кстати, этого книжного магазина очень интересное. Оно такое же, как... Ну, оно тоже очень хорошо описывает город. Там как будто бы все есть, но как будто бы ничего нет. Ну, ассортимент, да, там достаточно скупой. Но он интересный, то есть ты видишь вот там, а, вот эта эксклюзивная классика, там очень много книг, и там очень много книг, которых нигде нет, но при этом какие-нибудь популярные современные книги, а, их вообще нет. Угу. Ну да, так и было. Подтверждаю, я свидетель. Идем дальше. А, да, ты, кстати, хоть что-то говорила про название ТЦ. Он называется Рубин. А, да, я сказала, что это очень смешное и странное название. Это, это действительно так. Победа за решеткой. Класс. 25, мне кажется, это просто нарисовано, да? Ну, так и есть. Довольно кривенько, кстати. У кого-то рука дрогнула. <смех> да, здесь это очень хорошо видно. Но с другой стороны это добавляет живости композиции. Очень классно. Ну, это... No comments. Саша и... Мозаика. Они так смотрят друг на друга. Причем я так не специально сделала, я просто посмотрела в сторону, а потом мы, когда смотрели фотографии, увидели, что мы с мальчиком... Очень напряженно друг на друга смотрим, и это крайне забавно, учитывая то, что он сидит на кубике, и эти кубики образуют слово "мир". Кстати, да, очень напряженная композиция. И котик, он на нас смотрел постоянно, что вы делаете, здесь люди. Черный кот, но он не полностью черный, лапки белые. И воротничок, ну грудка. Он все-таки перешел дорогу. Кот Аристократ. Да, но это был несчастливый не код. Скорее всего, несчастный или, ну, не знаю. По крайней мере, у нас никакого несчастья не случилось, а наоборот. Мы постигли дзен к, по возвращении домой. Да. О, ну не знаю. Это я решил добавить эту фотку, потому что мне понравилось, вот как здесь вот так вот резко так уходит. Там еще птичка как. Сбербанк России, и вот эта вот их э, э, любимая штука основан в 1841 году, а потом, а потом, а потом денежки-то сгорели, но это они успешно забыли, Иблиотека. библиотека, центральная библиотека. И библиотека. Я еще пытался сфотографировать с разных ракурсов, но букву Б так и не было видно. Неправда, я не пытался вроде. Хотя, я не помню. Почта-банк. Типичная отдельная почта России. О, вот это классно! Это стихотворение про выборы. Но я не буду его зачитывать. Мне лень. Увы. Еще одна ржавая табличечка. Там я не знаю, получится разглядеть нет. Улица Ленина, да, я разглядел. Удивительно, как мне это получилось. О, это заслуживает отдельного внимания. Это вот то, как делать логотип, не надо. Я не мог прочитать это сто секунд. Я тоже не могла. Я поняла, как называется этот ресторан, только когда увидела объявление о поиске работников. Да. Ну, типа, вот это вот буква «Я», потом это «Г» или что? Я, я была г... уверена, что это «Г». Да, а потом это буква «Ю» похожа, скажи. Честно говоря, когда я первый раз смотрела на этот логотип, я вообще не думала, что там есть буквы. <laughs> ну да, это очень абстрактненько. Японская кухня. Ну, uh, ты представляешь, что люди, которые, ну, покупали этот логотип у кого-то, они были в полнейшем восторге и думали, вот, у нас будет самый крутой логотип в городе. И тут такая какашечка. Ну вот. Uh -huh. Ну вот тут нормальным обычным шрифтом написано, что это ресторан японов. И только тогда можно узнать, как он называется. Ну, ну да. И все равно его этот логотип. Мир дверей Не знаю, мне почему-то всегда очень увеселят Вот такие вот названия, типа мир дверей Они вообще думают, ну то есть если у них фантазия есть Как это вообще бы выглядело То есть мир, в котором есть одни только двери Но это же просто сюх какой-то Это как Я не знаю, я не знаю, какой пример привести Наверное, на каком-нибудь кругу ада есть мир дверей Да, их нужно все пройти Класс Нечего сказать да. Саша подтверждает. Да. Вот здесь красивенько, дым идет, медвежонок сидит, вон медвежонок. Там в каждом окне по игрушке, вон собачка. Здесь... А в этом окне две игрушки. А, а я не вижу, какая там еще. Явно какая-то. Ага. -а. Синенькая. Им не скучно, наверное. Да, они сидят, разговаривают. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Смотри Во-первых, здесь классно Вот этот орнамент, он очень красивый Да, мне тоже нравится Потом здесь фарфоровые изоляторы Вот это вот старый номер Тоже очень классный И табличечка Тоже очень классная О, у, у, я только сейчас заметил, смотри Здесь еще есть старая uh -huh. табличка Здорово Улица Дзержинского. Ее покрасили, видимо, или она просто заржавела. Интересно, сколько лет этому дому? Сколько на нем появится еще табличек, или его скоро снесут? Сколько весь город? Не говори так, город очень неплохо обновили. Здесь смотри, здесь есть большие фарфоровые изоляторы и маленькие, маленькие, маленькие. Это родители, это дети. Ладно, идем дальше. <смех> Прошу любить и жаловать. еще один фарфоровый изолятор. А, табличка. Позорная абсолютно. Халтура полная. А, ну ладно, слово Саша. Короче, я как курящий человек обращаю внимание на магазины табачных изделий. И они в этом городе крайне забавные. И типа тоже характеризуют очень хорошо этот город. А, все... Магазины табачные, которые мы встретили, они все, у них у всех очень милые названия, типа, вот этот магазин Дымок, еще один магазин, который называется Табачок, такие все маленькие, миленькие, не возникает чувство, что ты приходишь и такой, дайте мне сигареты, дайте мне сигаретку, папироску, дайте мне сигаретку, пожалуйста. Да, здесь действительно, ты уже отмечала то, что здесь все маленько, маленькое, и вот эти вот названия, они тоже уменьшительно ласкательные. Да. Здесь вот красивый орнамент. И дверка. А вот тот самый табачок. Он находится прямо рядом с вокзалом, ну, автостанцией. Вот, это довольно мило. Это очень мило. Кажется, мы уже приближаемся к концу. А это солнышко. За решеткой. Подожди. Разве? По-моему, это и есть решетка. За рамой, наверное, это хотел сказать. Но это все равно выглядит так, как будто оно за решеткой. А, все, я понял. Вот эти вот да. две белые линии. Это уже опять автовокзал. Это... Что-то нарисованное на стекле. Это что, корень квадратный? Что? Видимо, кто-то решал здесь пример. И как по традиции, тут везде должно быть место почему. Даже автовокзал выглядит запрошенным. Несмотря на то, что все люди, которых ну, мы видели в этом городе, они только на автовокзале. Кстати, да, я только сейчас это понял. Ветериальный город настолько пустой, что больше всего их на автовокзале. Вспомни, сколько людей потом уезжало из автовокзала Ой, внезапно. Это был кошмар полный. Как мы садились в автобус, это ужас. Он был весь набит быдло подростками. Но не обзывай их так. Я говорю правду, а не обзываюсь. И мы сначала, ну я, по крайней мере, очень сильно злилась из-за этого. Потом, когда мы сели в автобус, я включила музыку и сидела, читала книжку и смотрела на прекрасный осенний закат. И все, я словила дзен, мне стало так хорошо. Лучшая моя поездка на автобусе была. Это правда, подтверждаю. Она была под кайфом. И она ничего не курила. Только сигареты. Да. Продажа билетов на сегодня. Смотри, еще один красивый узорчик. Угу. Мы его не заметили, кстати. Мы много чего не заметили. Здесь, Нет. видишь, на, этой, на этом своде тоже есть красивый узорчик. Продажи билетов на сегодня. Народное мнение. Мишу эта штучка привела в восторг. И он постоянно около нее ходил и говорил «Народное мнение». Да это правда, тусовался вокруг этой штучки. А, мой любимый таксофон. С него можно бесплатно звонить, кстати, на локальные номера. Нужно набрать 006 и все. У меня раньше даже была таксофонная карточка, я мог звонить. Саша, уже уставшая достаточно. Очень уставшая. А вот финальный аккорд. «На посадку в автобусы». Заметьте, как классно сформулировано. Угу. «На посадку в автобусы». Звучит угрожающе. Особенно с этой стрелочкой. Да. Это, кстати, последняя картинка. Последняя фотография. Ладно, наверное, будем тогда подводить итоги. Классная поездка была, на самом деле, несмотря на то, что в самом городе достаточно скучно. Ну, то есть обычному человеку было бы скучно. Мы там достаточно неплохо время провели. А в городе очень мало кафе. В городе вообще нет кафе. Они только такие маленькие, ну, локальные, так сказать, такие советские, которые, ну, знаете, есть в супер маленьких городах. И когда ты на них смотришь, ты думаешь, что тебе лучше что-то не идти, потому что в следующую неделю ты проведешь рядом с туалетом. Хорошее сравнение Ну, а сам город очень миленький Особенно после вот этой вот обновки И вот этими очень миленькими дорожными знаками Это просто что-то с чем-то потрясающе выглядит Здорово то, что ГИБДД разрешил в принципе поставить такие знаки Вот, что еще? Я не знаю, честно говоря Мне всегда очень нравился этот город Даже до вот того, как его обновили что-то в нем было такое. Ну, то есть всегда можно дойти до окраины и полюбоваться этими видами красивыми. И мы ведь даже в Кремле, кстати, не побывали. Но мы и не за этим ехали. То есть, суть этих поездок как раз в том, чтобы просто про прогуляться, подумать о чем-то, расслабиться. Людей посмотреть, полицейских. Город очень милый, очень маленький, очень красивый. И очень пустой. И первые полтора часа нам было как-то ну, интересно, красиво, типа новое впечатление у меня, по крайней мере. Мы ходили, смотрели, восхищались, фотографировали. А потом нам стало очень холодно, грустно и скучно. Ну да, но стоит отметить то, что мы все-таки немножко пожрунькали. Мы нашли пятерочку, в том же Тане, где, я город был. И пожрунькали. Стало немножко теплее. Но потом все равно было холодно, конечно, и мы пошли на вокзал. Открыться там. Да. Вот такие пироги. Так мы съездили, вернулись, отдохнули, проветрились. В общем, было очень классно. Всем рекомендуем зараиск. Саша, ты рекомендуешь зараиск? Да, только ненадолго. Ну, в смысле, на пару часиков можно съездить, а на подольше я, честно говоря, не знаю, что там делать. Или брать экскурсию, как вариант. Только если вы, например, не писатель или художник. Кстати, да, потому что там очень живописно, и найдется очень много интересных деталей, как для писателя, так и для художника. Я очень хотела там прессовать, потому что там было очень красиво, но было очень холодно, а еще почти нигде не было нормальных лавочек. Это правда, там было всего 4 градуса, и мы были к этому физически и морально не готовы, к сожалению. Все так? Все, будем, наверное, закругляться, да. Всем спасибо за просмотр, приезжайте в Зарайск, всем пока-пока.